Хорошо, давайте тогда начинать, разберем с того, в чем ценность. Задаю, окей. Смотрите, у нас мир куда-то движется, да. все оцифровывается. Раньше у нас были фотографии, которые нужно было проявлять, ходить там куда-то печатать и так далее. да. Надо было отправлять почту через почту России, перед этим писать ручкой, для этого там нужны чернила, они заканчивались и так далее. Да. Письма теряются, ну и вот всякие такие штуки идут очень долго. То есть, ну, даже видите, на слайде пример, что это было долго, сложно, и еще надо за это заплатить. На сегодня у нас все это оцифровалось, и мы можем отправить сообщения в Фейсбуке, ВКонтакте, в WhatsApp, ну и так далее. Да? То есть это быстро, просто и бесплатно. Все это у нас возможно благодаря интернету. И на сегодня мы можем даже не просто отправлять сообщения, да, мы можем отправить фотографии, можем отправить видео, можем позвонить видеозвонком и ну, буквально то есть с разных концов планеты выйти на связь. При этом вы даже можете с другой стороны выходить на связь. Сейчас у вас интернет есть по всей планете, это очень дешево. Соответственно, все двигается вот куда-то в цифровую сторону. То же самое у нас есть и с деньгами. То есть деньги у нас существовали не всегда в том виде, в котором они есть. Когда-то очень-очень давно деньгами служил Служили разные вещи, там, ракушки, шкуры, ну и так далее. Вот. А еще до этого был баттер То есть, допустим, если вы, у вас есть корова, а кто-то умеет выращивать рис, то, соответственно, вы обменивали там, корову на там, 50 килограмм риса, например. Да? А если ваш сосед умел строить дом, то, соответственно, он вам строил дом за там, 100 килограмм риса или двух лошадей. Ну, примерно такой формат. Соответственно, то есть... Люди в какой-то момент поняли, что это не совсем удобно и придумали какую-то единицу ценности, которая бы ходила повсеместно и люди смогли бы обменивать рис на что-то, да, потом это что-то обменивать на, там, на дом, на корову, на топор и так далее. Вот, потому что может быть не всем нужен дом или дом нужен один, а второй уже не нужен, а отразит его огромное количество. Ну и так далее. То есть таким образом пришли к тому, что будем обмениваться золотом. Соответственно, были золотые монеты, серебряные монеты, ну и так далее. То есть золото хорошо тем, что это ограниченный ресурс, его сложно добывать, и оно распределено по всей планете. Вот. И кроме того, его невозможно подделать. То есть на сегодня, насколько мне известно, сколько они старались, золото так и ну, никак не смогли подделать. Да? Алхимики все время это стараются сделать, но ничего не получается. Соответственно, дальше у нас эволюция пошла к банкнотом. Что такое банкнот? То есть, когда обменивали золотом, это здорово, это круче, чем обменивать рис на лошадь, но есть определенные сложности. Если у вас какая-то крупная сделка, то вам нужно золото нести, вам могут дать по голове, отобрать все это дело. Кроме того, монета может поцарапаться, испортить свой, свою ценность, она да, уже будет стоить меньше. Ну и так далее. То есть, золото могут украсть, оно тяжелое, ну и вот разные такие всякие неудобства. Поэтому что придумали? Придумали банки и предложили такую схему, что вы сдаете золото в банк, оно находится в сейфе, под надежной охраной, под защитой, а мы вам выдаем бумажку, которая говорит, что да, действительно, у нас в банке лежит золото на такую-то сумму. И таким образом появились банкноты, то есть выписка из банка о том, что у вас столько-то золота находится в банке. Вот, далее у нас произошел момент, наверное, вы многие слышали, что валюта государства, она подкреплена золотом, вот, у многих такое есть заблуждение, потому что на самом деле золотовалютный стандарт обменили в 1971 году, вот, соответственно, на сегодня у нас ни одна валюта в мире не подкреплена золотом, а у нас существует лишь резервная валюта, которая является долларом, и от нее все пляж. Вот, Но окей, это уже немножко другая тема, но дальше мы двинулись от банкнот, от бумажных денег к электронным деньгам, да, к банковским картам. Я думаю, что те люди, которые э, немножко постарше, хотя может быть и 18-20 летние, помнят такой переходный период, когда мы вспомните, да, были наличные деньги и начали появляться только какие-то терминалы в магазинах. Соответственно, вот в этот период нам было страшно, что мы начинаем какими-то пользоваться карточками, да, на которых непонятно, есть там деньги, нет денег, а вдруг э, эти деньги там украдут с этой карточки, а вдруг я сейчас положу деньги в банкомат, они куда-то исчезнут, а вдруг мне выплатят зарплату не на ту карту, там, ну и так далее, и так далее. То есть мы любили что-то пощупать, а к картам относились как-то скептически. Но тем не менее, да, Саймор, привет, присоединяйся. Но тем не менее мы этот период прошли. Да? Друзья, поставьте, кстати, плюсы, кто помнит вот тот момент, как нам это сложно давалось. То есть, насколько это было страшно. И даже на сегодня у многих родителей, да, например, они все равно не пришли к вот этой вот культуре, что ли, да, использования пластиковых карт и использования электронных денег. То есть люди до сих пор хотят что-то пощупать, ну, пользуются наличкой. Хотя карты, они гораздо удобнее вам не нужно пускать кучу денег. Опять-таки, вам... Знаете, вот я не так... Ну, не то, что не так давно, но не На самом деле, давно уже пришел к такому выводу, что на сегодня воровать кошелек просто тупо невыгодно. Потому что у большинства людей деньги лежат на карте, а налички в кошельке там, ну, тысяча, две, три, там, ну, пять тысяч. Да? То есть мы не носим там, по 30, по 100, по 500 тысяч в кошельке, А чтобы вскрыть карточку, это нужно еще там подзаморочиться. Ну и плюс ваши деньги вы можете с карты перегонять на счета, и тогда вообще ну, то есть получается это процедура бессмысленная, а при этом люди берут на себя какие-то уголовные наказания, могут принести, да? Вот, То есть, соответственно, вот это был переход от фиатных денег, это фиатные деньги, это бумажные деньги, к электронным деньгам, деньгам, пластиковым картам. На сегодня у нас есть такой момент, что мы можем пользоваться не просто пластиковой картой, а расплачиваться телефоном. То есть, вот я, например, когда выхожу в магазин, я зачастую даже вообще не беру ничего. Я выхожу с телефоном, там покупаю хлеб, колбасу, носки и оплачиваю все это телефоном. Вот. И следующая эволюция у нас это новый виток денег, так называемая криптовалюта. Вот. Давайте мы с вами будем разбирать, чем же она отличается. Чем она отличается от привычных нам электронных денег и почему нельзя пользоваться... Всем привычными электронными деньгами, да, чего же нам не хватает. Вот он, есть на этом слайде, все вкратце описано, да? То есть какие у нас есть преимущества у криптовалюты? Криптовалюта у нас, ну, давайте так, какие есть недостатки, наверное, у привычных денег. Самое интересное, что эти недостатки мы зачастую не замечаем, потому что мы выросли. В ту эпоху, да, в то, в то время, когда эти деньги существовали, и мы привыкли к тому, что, например, у нас есть инфляция. Многие жалуются, да, что там цены постоянно растут, но с этим поделать никто ничего не может. Они и так или иначе будут расти постоянно до тех пор, пока существует такая система. А, кстати, почему есть инфляция, да, если вы не задумывались, то у нас существует система центробанков в государствах, и у государств есть такое понятие, как ставка рефинансирование. То есть центральный банк выдает кредиты банкам обычным, Сбербанку, Альфа-банку, и так далее, под какой-то процент. Соответственно, соответственно банки должны отдавать это с процентом. А откуда возьмутся, то есть Центробанк, например, выдал миллиард рублей, а ему нужно вернуть 1 миллиард и 50 миллионов. Соответственно, вопрос, откуда возьмутся 50 миллионов, если их в природе не существует. Так как их не существует, значит, их нужно допечатать. Отсюда что получается? У нас увеличивается денежная масса, у нас было миллиард рублей, стало миллиард пятьдесят. А ценность тех товаров, которые продаются на рынке, да, она там не изменилась. Соответственно, получается то, что, что одна единица, ну, в нашем случае это рубли, да, они теряют стоимость, теряют ценность. Соответственно, вот это и есть инфляция. Конвертация. Если вы оплачиваете какие-то покупки, выезжаете за границу, то вам приходится конвертировать валюту. То есть вы не можете рублями расплатиться в Китае, например. Да? Вам нужно купить юань. Но при этом, опять-таки, мы вспоминаем о том, что у нас есть резервная валюта, это доллар. Соответственно, вы не можете купить юань за рубли. На самом деле вы покупаете сначала за рубли доллары, а потом за доллары покупаете юань. Соответственно, на этих конвертациях вы дважды теряете процент. И при этом это, это просто система, да, это вас никак не касается, но вы платите за вот этот обмен свои кромные деньги. А за эти деньги, скорее всего, вы, но ну, они вам не падают с неба, да, вы ходите на работу или у вас какой-то бизнес, соответственно, вы зарабатываете деньги, и при этом кому-то должны что-то отдавать. Вот. Плюс у нас есть определенные лимиты. Я уверен, что многие с этим сталкивались когда вы переводите с, с банка на банк, да, или вы снимаете деньги, например, то там, нужно заказывать деньги, например, да, или вам не могут выдать в рамках отделения там какую-то сумму. Ну, вот, например, в Сбере там у них есть ограничения, да, там полтора миллиона на съем, А если вы хотите снять больше, то вам нужно там поехать либо в центральный какой-то офис там, в городе, да, либо, в общем, разные у них есть приход. Соответственно, ну и лимиты по картам, например. То есть вы не можете в сутки снять там больше какой-то определенной суммы или там перечислить больше суммы. Да? Вот эти вещи, если у вас суммы там более-менее становятся большими, то вы начинаете с этим сталкиваться. Это тоже реально проблема. Иногда приходится бегать по куче банкоматов, по разным банкам, перечислять на множество карт и это занимает время, ну, определенные нервы. Да? Дорого. То есть... Сбербанк у нас сейчас делает очень грамотно, и зачастую, если вы переводите деньги, например, в своем регионе, то вы этих моментов не замечаете. То есть для вас перевод вроде как бесплатно. Но когда вы начинаете переводить, например, между регионами, да, то вы сталкиваетесь с тем, что вы платите определенный процент. Если вы переводите, опять-таки, между государствами, то вы платите еще больше процентов. Если вы переводите между государствами, то вы... Зачастую пользуетесь свифтовыми переводами. Это международные переводы, которые идут не моментально, они а доходят. То есть это занимает какое-то время там, от э, нескольких часов. Но ну, вот мы делали свифтовый перевод не так давно, и это занимало в сбере порядка 5 часов. Я хочу вам сказать, что 5 часов это очень круто, это очень быстро, потому что свифтовые переводы могут идти там пять суток, трое суток. Ну, в таком формате при этом вы еще платите комиссию за эти переводы. Ну, соответственно, долго, да, то есть, если это делать и есть еще у нас момент привязка к стране, то есть, мы все так или иначе сталкивались с кризисами, и я уверен, что мы с ними еще столкнемся. То есть, ближайший кризис это восьмой год, вот, переход с 14 на 15, да, когда что-то происходит в стране, и эта валюта, она падает в стоимость. То есть, вы на это никак не влияете, да, у вас, ну, это не от вас, может быть, зависит, но тем не менее, вы находитесь в этой стране, и ваша валюта падает. Соответственно, вы, ну, вас, у вас денег стало меньше, если вы хранили в валюте той, той страны. Соответственно, криптовалюта на самом деле это ответ на все вот эти вот проблемы. То есть криптовалюта это единая мировая валюта, которую не контролирует государство, которая не подчиняется банкам, она не переходит в не проходит через банки, да, там не снимается никакие проценты за конвертацию и так далее. Ну, так скажем так, это идеальная модель, если будут все этой криптовалютой пользоваться, да. То есть это какая-то единица ценности, которая переходит напрямую от человека к человеку. Никто не может запретить транзакцию, которую вы э, делаете, да. Когда, например, в банке или в государстве это можно сделать. Есть финмониторинги, есть банки задают вопросы, откуда у вас взялись эти деньги, многие ну, разные вещи, да, там есть люди, которые в черном списке в банке, соответственно, они могут блокировать операции и деньги до получателя не дойдут. В криптовалюте этого нет. Есть человек один и есть человек другой. Неважно, черный, белый, в черном списке, в белом списке. Вообще, то есть, эти транзакции могут проходить анонимно. При этом деньги в любом случае поступят до получателя. получателя да? То есть, еще раз, если брать идеальную модель, если все или там большое количество людей пользуются по всей планете этой валютой, то, соответственно, это единая валюта, в которой все живут. Расплачивается в Африке, в Азии, в Штатах, в Австралии, где хотите. Она везде имеет единую ценность. Соответственно, так как она опирается на масштабах, на экономику всей планеты, да, то особо не влияет на стоимость данной криптовалюты, какие-то кризисы, например, в локальном регионе, то есть где-то упала ракета, окей, там, например, экономика стала хуже, но тем не менее в рамках общей глобальной экономики это там, капля в море. Соответственно, на курс это сильно не влияет. Следующее нет лимитно, да, мы это обсудили, то есть никого, мониторинга никого. Хотите отправляйте 100 долларов, хотите миллион долларов, миллиард долларов, это ваше право, бесплатно. То есть для того, чтобы отправлять криптовалюту, вам не нужны никакие отделения, вам не нужно ничего. Вы можете это делать с любого устройства, которое имеет доступ в интернет. Даже если у вас нет такого устройства, то наверняка это устройство есть у друга, у соседа, у продавца в магазине и так далее. То есть, по сути, вы можете находиться вообще в любом месте, там, не знаю, в Таиланде, купаться, загорать и просто в трусах ходить и отправлять, расплачиваться криптовалютой. То есть, с криптой это возможно. Нет границ, то есть, опять-таки, это все в рамках земного шара, вы можете всем этим оперировать. И тоже очень важный момент, который придумали разработчики криптовалюты, это уход от инфляции. А на самом деле это уход от инфляции и приход к экономике дефляции. Что они сделали? Если у нас в инфляционной модели деньги постоянно допечатываются, то есть их становится все время больше, больше и больше, да? Соответственно, ценность одной монеты, одного рубля, одного доллара, она постоянно падает на протяжении всей истории этих денег. То в криптовалютной модели количество монет ограничено. Соответственно, вы не можете напечатать больше монет. У вас математическим алгоритмом заложено определенное количество. И все. Соответственно, если чем больше людей ей пользуются, чем больше спрос на эту криптовалюту, тем, соответственно, на нее больше цена. Собственно, поэтому, вот вы наверняка знаете, биткоин, да, поэтому он растет в цене. То есть когда-то он стоил 1 цент, потом он стоил 10 центов, потом все больше и больше людей начинали им пользоваться, и на сегодня он стоит порядка 11 тысяч долларов. Соответственно, если посмотреть в рамках всей мировой экономики глобальной, да, то 11 тысяч долларов это далеко не предел. То есть еще не так много товаров продается за крип... да, не так много товаров продается за криптовалюту. Еще не внедрены там, какие-то государственные вещи. Да? Еще не продают нефть, пока за криптовалюту. Ну, и так далее. Но я думаю, что это все в ближайшем будущем, в обозримом, это все у нас будет доступно. Соответственно, стоимость криптовалюты она может быть вообще абсолютно любой. Окей, как выглядит криптовалюта? Да, мы с вами привыкли, что. Деньги наши мы можем поддержать пощупать, они как-то выглядят. Вот. И некоторые люди думают, что, например, биткоин, он тоже как-то выглядит. Даже были случаи, когда цыгане в переходе продавали такие монетки биткоина, и люди покупали. Вот. То есть это говорит о том, что люди вообще не понимают, что это. На самом деле криптовалюта выглядит вот так. Вот, вот как на слайде. То есть это просто набор символов, это такой код криптографический. Соответственно, все транзакции, все монеты, все какие-то движения в криптовалюте, это просто вот, вот такие вот записи и не более того. Все эти записи, они у нас формируются в, записываются в блокчейн. Возможно, вы тоже слышали такое понятие, но может быть никогда ну, не разгорались, да, что это за штука такая. Блокчейн в переводе на русский язык это цепочка блока. И устроен блокчейн таким образом, что каждое новое звено этой цепи, оно все время добавляется к следующей. И что это нам дает? То есть эта цепь, она неразрывна, нельзя вставить какой-то блок новый посреди цепи, а можно вставить только конец. Соответственно, каждый новый блок, каждая новая транзакция, каждая новая операция какая-то с данной криптовалютой, она все время добавляется в конец цепи, в конец цепи, в конец цепи. Вот. И для того, чтобы попасть в этот блокчейн, какой-то транзакции, да, нужно еще пройти одобрение так называемых майнеров. Майнеры, кто такие майнеры, да, вообще что такое майнинг? Майнинг это... Э, Обработка транзакций. То если у нас есть стандартная схема банковская, да, то когда один человек переводит другому человеку какие-то деньги, то, соответственно, человек А отправляется просто в банк, банк обрабатывает и отправляет человеку Б. То есть, соответственно, банк является гарантом того, что деньги от человека А дойдут человеку Б. И что у человека А есть такая сумма. Да? Ну, в общем, он является вот этим посредником. Соответственно, в криптовалюте, как мы разобрали, здесь нет никакого центрального органа, и кто-то должен за это все отвечать. Соответственно, система создана таким образом, что эту, эти транзакции подтверждают сами же участники этой системы. И э, устроена эта система таким образом, что вот тот самый блокчейн, та самая цепочка, она записана не на одном центральном сервере, да, на котором можно что-то поменять, там, заменить и так далее, а она, э, эта цепочка, этот реестр блокчейн, находится одновременно на миллионах компьютеров. И при каждой транзакции эти все предыдущие блоки проверяются одномоментно этим огромным количеством компьютеров. Соответственно, что происходит в такой модели? В этой модели получается такая схема, что не с кем договариваться и скажем так, невозможно подделать. Да? То есть, эта схема получается, что вам в общем, есть доверие, да? Нет, как правильно сказать. В общем, смысл в чем, что невозможно подделать транзакцию, да? То есть берем обычную схему, стандартную, там нам привычно, когда, например, вы нарушаете правила дорожного движения, там превышаете скорость, соответственно, вам начинают выписывать протокол, но в какой-то момент этот протокол почему-то исчезает, да? Следующий момент, опять берем МВД шный случай, кто-то, не знаю, там совершает преступление, там торгует наркотой, еще что-то делает. На него заводят какое-то дело, например. Но в определенный момент это дело куда-то исчезает. Сталкивались вы с такими mm -hmm. моментами? Поставьте плюсик, если вы с такими моментами сталкивались. Вот, соответственно, что происходит у нас в блокчейне? В блокчейне у нас э, за вот этими всеми действиями, эти все действия записываются сразу на кучу компьютеров. Соответственно, для того, чтобы вам удалить транзакцию или какое-то действие, вам придется договориться одномоментно со всеми этими компьютерами. Причем обратите внимание, что вы будете договариваться не с людьми, а будете договариваться с машинами. Что в потенциале вероятность того, что что-то можно будет изменить, она просто стремится к нулю. Как выглядит поставки плюсик, если я объяснил блокчейн, понятно. Вот, на самом деле э, эта схема очень простая, но она, знаете как, все гениально просто на самом деле. Поставьте плюсик, если понятно, а если непонятно, поставьте минус. Я попробую еще раз. Объяснить. Угу. Плюсик, плюсик, ну окей, да, то есть в целом понятно. Хорошо, смотрите, то есть система блокчейн, да, она связана с определенными вычислениями. То есть, как вы поняли, эти блоки, они все время добавляются, и цепочка блоков всегда проверяется от самого первого блока до последнего, да, чтобы проверить целостность данной цепи. Соответственно, вот эти вот все данные, они все время, все время увеличиваются, увеличиваются. увеличиваются. То есть эти данные растут в геометрической прогрессии. Соответственно, для того, чтобы все время сверять предыдущую базу данных и добавлять следующие блоки, следующую информацию, нам требуется определенное количество вычислительных мощностей. Соответственно, вот таким образом выглядят вычислительные мощности, на которых добывают монеты, да, на которых обрабатывают эти вот транзакции и какие-либо действия в системе. То есть вот это вот такой формат домашний. Здесь вы видите несколько видеокарт, которые собраны в один единый механизм. Соответственно, что такое майнинг? Майнинг это добыча монет, вы возможно слышали. Но на самом деле за что даются эти монеты? Ведь монеты даются за как раз вот обработку всех транзакций. Есть вознаграждение от системы, то есть, допустим, если мы берем конкретно биткоин, то соответственно, когда вы обработали транзакцию, то система вам начисляет определенное количество биткоинов. И такая система будет действовать до тех пока все монеты не будут добыты. А мы с вами знаем, что у биткоина заложено 21 миллион монет ну, по алгоритме, да, и больше создано быть не могут. Соответственно, когда все монеты будут добыты, то уже нечего будет системе давать, но в этот момент появится еще дополнительная комиссия, ну, которую будут платить участники сети. На самом деле сейчас тоже есть две комиссии, то есть комиссия, которая платится от системы и комиссия, которая платится отправителям, если он хочет пройти немножко вперед очередь, скажем так. Да? То есть у биткоина есть, например, проблема, это пропускная способность, то есть его пропускная способность это 7 транзакций в секунду, и если пользователей становится все больше, желающих делать переводы все больше и больше, то, соответственно, наступает момент, когда этих транзакций гораздо больше сильнее. И вот здесь возникает вопрос, кто же первым пройдет, ну, произойдет, чью транзакцию обработать вперед. Да? То есть можно стать в очередь, а можно дополнительно оплатить услуги майнеров, чуть-чуть поставить стоимость выше, и заплатить от себя и, соответственно, пройти вперед. Вот. Ну, такая схема на сегодня есть. Хотя применяются, разрабатываются определенные технологические решения, которые помогают от этого уйти. То есть, например, если мы берем декабрь 2017 года, то комиссии, приоритетные комиссии, да, если вы хотели пройти впереди очереди, доходили до 50 долларов. То есть, представьте, вы отправляете 100 долларов, а 50 долларов платите комиссии. Вот. Если вы миллион долларов отправляете, то 50 долларов вроде как немного. Вот. Но, в общем, терялась немножко вот эта вот идеология да, биткоина. А тем не менее, на сегодня уже внедрен, внедрен такая, такое решение, как SegWit, Которая позволяет снизить эти комиссии. И вот я там последний перевод делал, за перевод я заплатил 20 рублей. То есть это порядка ну, несколько центов за перевод. И это уже позволяет действительно посмотреть на биткоин как, может быть, средство платежа или какую-то мировую валюту. Да? То есть вы можете уже не только делать какие-то трансграничные переводы, но и в принципе даже сходить, купить чашку чая в кафе, да, там, сходить за колбасой носками магазин, и, в принципе, это уже похоже на платежную систему. Окей, вот это у нас, значит, домашняя ферма выглядит. На таких фермах можно добывать монеты, обрабатывать транзакции, получать вознаграждение. Но, как и в любом бизнесе, к нам приходят крупные игроки. И на самом деле крупные фермы выглядят примерно вот так, чтобы вы имели представление. Соответственно, вот такие вот большие фермы, да, то есть раньше мы выращивали картошку на поле, а сейчас в ангарах и на поле выращиваются монетки. Вот как-то, видите, даже вот эти все вещи уходят в цифру. Соответственно, да, там сейчас я посмотрю, у есть следующий слайд, это у нас российская компания, Russian Mining Company, которая оборудование находится в аппарате, в одном из цехов автозавода Москвичи, если не ошибаюсь. То есть видите, да, вот здесь вот это все оборудование стоит, здесь ездят а, тракторы, как их называют, да, подъемники, которые ну, то есть вы можете соотнести вот размер этого подъемника и вообще площадь и размеры данной фермы. Соответственно, как и в любом бизнесе, на сегодня в майнинге происходит ситуация, когда заходят большие питы, и начинают потихоньку отжимать данную рыбу. Вот. Ну, как-то так, не Больше мощности больше возможностей. Но ну, там есть в майнинге еще определенные нюансы. Окей. Двигаемся дальше. Я уверен, что многие из вас слышали, что такое биткоин. Ну, или, по крайней мере, да, то есть, вот это слово биткоин. Вы слышали. Сейчас уже много на, по телевизору об этом говорят, много роликов, которые вы можете посмотреть. И вот все время биткоин, биткоин, биткоин. Но кто-то еще слышал, возможно, про Ethereum. вот, а дальше, в принципе, уже мало кто чего слышал. То есть, на самом деле, на сегодня на рынке существует порядка полутора тысяч криптовалют, полторы тысячи криптовалют, которые торгуются на рынке. То есть, вы можете зайти на биржу и их купить или продать. И нужно понимать, что за каждой этой монетой стоит какой-то проект. То есть, биткоин – это ну, такая идея, да, там, сибирная валюта. Эфириум, например, это платформа для создания смарт контракта Ripple создан для того, чтобы сократить издержки на, межбанков, на межбанковские переводы трансграничных между странами. Да? И это именно банковская тема. То есть биткоин это, скажем так, народная штука, а рипл это именно банковская штука. Вот. Ну и так далее, так далее. То есть йота, это вообще там создана криптовалюта для Скажем так, роботов, гаджетов, таких вещей. Есть огромное-огромное количество криптовалют, и за каждой из них стоит какой-то проект. Соответственно, не знаю, возможно ли разобраться в каждой криптовалюте, насколько у вас хватит физически силы там разобраться, да? Но вот такая, такой момент есть. Кроме того, это только те, которые торгуются. А те криптовалюты, которые не торгуются, а выходят на рынок, их вообще там, огромное количество, мы даже можем не знать, сколько. Но в ближайшем будущем это будет еще какое-то количество. Да, они все время добавляются на деньги. Как выглядит торги у нас? Ну, вообще, то есть, собственно, что можно с этой криптовалютой делать? Эту криптовалюту вы можете где-то использовать. Если вы можете, если вы не можете использовать, например, да, потому что очень многие криптовалюты находятся на стадии только лишь проекта, только лишь каких-то, может быть, обещаний, ожиданий, до того, что продукт реализуется, то есть, ну, реально таких реализованных продуктов, единиц единица. Соответственно, на этих ожиданиях и ну, ожиданиях и обещания, да, происходят торги. То есть, э, в каком-то продукте там есть, допустим, дорожная карта, да, то есть, запустились, например, в 2015 году и сказали, что продукт будет реализован, примеру, в 18 Есть такой-то план действий, называется это дорожная карта, да, и они идут по этой дорожной карте, то есть там в 2015 году сделать это, в 16-м, это в 17 это в И, соответственно, вы смотрите, как этот продукт реализуется или не реализуется, какие там сложности возникают, переносят ли сроки, появляются ли конкуренты, и в зависимости от этого появляется какой-то спрос на ту или иную криптовалюту. Соответственно, также спрос этот может падать. И от роста или падение спроса, соответственно, падает или растет стоимость того или иного. Вот. ну То есть, вот такие стандартные графики. Если вы когда-то торговали акциями, там, не знаю, Роснель, Газпром, Тесла, Фейсбук, то, в принципе, в эти графики видите. они ничем не отличаются от обычных акций. Да, очень важный, не важный, а очень частый вопрос, который мы слышим даже от лиц государства, да? от банкиров. Мы это часто слышим, что криптовалюта на самом деле это пузырь, его надули, там очень много спекуляции а за криптовалютой ничего не стоит. вот Соответственно, у многих возникает вопрос, когда же он лопнет. А многие пророчили что он лопнет в 2014 году, кто-то говорил, что в 2015, кто-то говорил, что в 2016, кто-то говорил, что в 2017 лопнет. Вот. И в январе 2018 года все подумали, что он лопнет потому что он очень сильно, рынок просел. Вот. Но если вы находитесь не первый год в криптовалюте, то вы э, таких уже моментов видели огромное количество раз. Постоянно рынок криптовалют немного лихорадит, он бросает топ-хоп, топ-жар, топ-холод. Вот. Но это тоже там определенно есть нюансы. Соответственно, давайте с вами разберемся, когда же криптовалюта лопнет когда этот пузырь накачается уже до тех пор, что его проткнут, и он сдуется. Давайте с вами поразмышляем, во-первых, насчет, ну, про биткоин мы это обсудили, да, что это потенциально мировая валюта. Давайте рассмотрим с вами, к примеру, площадку Ethereum. Смотрите, есть, ну, давайте, да, Ethereum. То есть Ethereum – это площадка для смарт-контрактов. А что за смарт-контракты у нас, ну, в общем, что, что такое смарт-контракт? Смарт-контракт – это определенный алгоритм, который программируется и позволяет автоматически исполнять какие-то действия. Давайте приведу пример. К примеру, у нас на сегодня существуют умные холодильники, да, которые могут просчитать, к примеру, там, сколько яиц лежит в этом холодильнике. Ну, я сейчас вот такой приведу пример, немножко из будущего, но я думаю, что это уже где-то у нас скоро. К примеру, ваш холодильник может вычислить, сколько у вас яиц осталось в холодильнике. А вы программируете, что когда количество достигает, например, трех штук, вам нужно заказать еще два десятка яиц. Соответственно, данный холодильник сам выходит в интернет и в интернет-магазине заказывает два десятка яиц. Далее в магазине в этом кто-то собирает. Это может быть человек, или может быть, к тому моменту, были какие-то роботизированные схемы. Укладывают все это дело на дрон. Дром вылетает, прилетает. И каким-то образом, не знаю, либо прям холодильник загружает, либо где-то оставляет. В общем, он выгружает эти яйца. И в момент того, как он эти яйца выгрузил, холодильник сам списывает с вашей банковской карты или с вашего криптовалютного счета ту сумму, которую он должен оплатить в магазин. Соответственно, это все можно запрограммировать, и это будет действовать абсолютно без какого-либо участия человека. То есть есть определенные моменты. Да, там Яйца заказал, привезли, обязательство исполнено. Соответственно, пошло автоматическое списание средств. Ну вот, давайте возьмем попроще какие-то вещи. Да? У нас есть нотариусы, юристы, которые подписывают какие-то бумаги. Соответственно, многие вещи из них можно автоматизировать и ну, как бы заложить алгоритм. Соответственно, у нотариусов будет меньше функции У бухгалтера, да, у бухгалтерии там вообще вся эта математика, его можно там запрограммировать каким-то образом, перевести на киноконтракты, да. Соответственно, тоже опять-таки у бухгалтера будет работы меньше. Ну и у нас сейчас очень-очень много всего автоматизируется. Все это можно переложить на смарт-контракты, это будет действовать без какого-либо участия человека. Соответственно, Ethereum, Ethereum, да, это площадка для создания вот таких смарт-контрактов. То есть программист заходит на эту площадку, создает токен и для того, чтобы, ну, скажем так, этот, этим смарт-контрактом пользоваться, да, эти токены выкупать, нужно выкупить токены эфириума. Соответственно, нужно выкупить токены эфириума, на них спрос повышается, соответственно, пошла расти цена. Вот. А таких смарт-контрактов можно написать вообще огромное количество и ну, реально мы идем к тому, что все это будет просто программироваться. То есть на эти контракты, например, на эфириумовские, с эфириумом у нас российский банк заключил пятилетний контракт на работу. И еще там, я уже подзабыл, какие-то государственные реестры, по-моему, или канадские. Вот я не помню, канадский реестр государственный тоже хочет приложить свои архивы на, ну, на блокчейн, на блокчейн эфириума. Я не помню, или на эфириум, или на карда. Эфириум это одна из платформ таких, а также есть, допустим, NEO, это китайская платформа аналог фирма, есть Cardano, это тоже там своеобразный аналог, да, есть BitShares, ну и так далее, то есть есть определенные платформы. Соответственно, если, например, внешний эконом-банк заключил контракт, то ну, лично у меня, например, возникает сомнение о том, что завтра они его расторгнут и есть, не будут работать. Канада, да, контракты заключают все время программируются. Какие-то новые криптовалюты, которые выходят, они в том числе программируются на вот таких вот платформах. То есть, соответственно, они только растут, растут и растут. Давайте двинемся дальше. Что у нас собирается токенизировать? Всерьез у нас уже говорится о токенизации вообще всей экономики. То есть, если мы понимаем вот эту идею блокчейна, если мы понимаем идею смарт-контракта, то можно очень далеко заглянуть, путь до того, что, например, налоги могут платиться в автоматическом режиме. А могут платиться в автоматическом режиме, например, штрафы за превышение скорости, то есть вы едете по трассе или там по городу, например, вы нарушили, там, превысили скорость на 20 километров, у вас автоматом, ну то есть сразу идет информация на какой-то сервер или куда-то там в базу блокчейна, да? и с вас автоматом списывается какую-то сумму. Вот. А если чуть копнуть дальше, то, к примеру, вообще, может, у вас э, этот штраф списался, там, попал в казну какую-то там ячейку, да, и из этой ячейки сразу распределился на пенсии, на дороге, на, на какие-то социальные нужды, ну и так далее. То есть, ну, это в идеале, как это может выглядеть. Э, вам не нужно, то есть, если отобрать, допустим, государственную, да, э, структуру, то вам не нужно там составлять годовые бюджеты. Ждать, пока эти деньги там будут накапливаться в бюджете и так далее. Плюс эти деньги куда-то уходят постоянно. Накопилось миллиард, а почему-то пошло там 100 миллионов, да, на самом деле. Вот, соответственно, если это все автоматизировать, то у вас повышается скорость оборачиваемости этих средств, и они распределяются по нужным направлениям. Вот, сейчас у нас всерьез говорят о токенизации экономики. То есть и распределяют понятие криптовалюта и криптотокен. Криптовалюта это биржкоин, криптовалюта, да? а токен это разные другие монеты, которые можно создать. И всерьез говорят о крипто нефти, то есть, например, создать токены с каким-то количеством токенов, и, допустим, там, токен будет равняться, к примеру, одному барлю нефти. Вот. Кстати, у нас есть такая страна, как Венесуэла, которая создала как раз вот такой токен, собственную криптовалюту государственную которая подкреплена 5 миллионами баррелей нефти. То есть, они выпустили определенное количество монет, этих токенов, да, и за ними стоит 5 миллионов баррелей. Вот. Ну и они там создают еще такие государственные другие криптовалюты, которые основаны, я уже подзабыл, по тоже там или на золото, или на, в общем, на каких-то ресурсах, которые доступны в их стране. Соответственно, можно токенизировать нефть, можно токенизировать газ, можно создать, опять-таки, токен юриста, ну, каких-то юридических, юридических услуг, то есть вы будете покупать, у вас будет там в кошельке находиться, например, 100 там, юридических токенов, вы там одним токеном, например, оплатили за консультацию юриста, Вы заплатили два токена за составление договора, ну, и так далее, и так далее. Далее, если зашить вот этот блокчейн, создать токен, например, туристических фирм, соответственно, у вас будет токен каких-то какой-то или каких-то туристических фирм. Соответственно, эти токены могут быть не только в рамках вашей страны, они могут быть вообще в рамках земного шара. Соответственно, вы можете воспользоваться этим токеном в России, в Казахстане, в США, на Таити, в Австралии, там, где хотите. Вот таким образом. Криптобанки, криптоигры, крипто игры, казино, крипто это, кстати, вот эти вещи, они уже многие из них существуют. То есть, допустим, в Штатах есть такая криптовалюта, которая называется по-моему, Cannabis Coin. Соответственно, мы знаем, что в Штатах во многих, в США во многих штатах разрешена конопля, ну, права, да, как это правильно назвать. Соответственно, вы можете данным токеном взять этот токен и пойти расплатиться вам какой-то долгой а Крипто-алмаз. У нас есть компания российская Alrosa, которая собиралась выходить на ICO, то есть создавать свои токены, и каждый токен приравнивался бы там с какие-то каратом там алмаз. Ну, криптомедицина, криптокрионика и крипто-крипто-крипто. То есть э, вот этих вот крипто-токенов можно создать бесчетное количество, все это запрограммировать, и мы будем жить в неком таком м, цифровом виде, так, ну, скажем так, в мире, да, каких-то вот токенов постоянных, которые будут у нас такожи. И в ноябре, да, у нас выступала Элина Сидоренко, это человек, который курирует написание законов Государственной Думы по криптовалюте. И она нарисовала такую картинку, что возможно через какое-то время у вас будет в кошельке лежать не там рубли или доллары, да? а у вас будут лежать там 50 токенов, там, юри, юридических токенов, там, 20 токенов туристических, сколько-то токенов медицинских, ну и так далее. То есть возможно даже вам будут начислять токены, например, медицинские, да, вы будете иметь право на, там, воспользоваться, допустим, какими-то услугами. Ну, в общем, как-то так. То есть все это двигается туда, и, соответственно, все вот это, вся эта токенизация будет только добавлять э, ценности, объемов криптовалютный рынок. То есть сюда будет, ну, представьте, это можно сюда привести и все ресурсы, и недвижимости, и, ну, вообще все. Все можно токенизировать, и это будет все рынок криптовалют. Соответственно, если вот так вот задуматься, то этот пузырь может вообще никогда не лопнуть, ну, просто тот пузырь, который у нас есть сейчас, он просто перейдет в пузырь токена, в пузырь криптовалют. Вот и все, и мы будем жить в этом мире. Но очень многие факторы показывают на то, что так это и будет действительно. Окей, смотрите, чтобы создать какой-то токен, да, нам необходимо провести ICO. Вы наверняка да, слышали такое слово ICO. Что это такое? Давайте разбираться. Кто из вас э, слышал, что такое IPO? Нет, давайте так. Кто из вас не знает, что такое IPO, поставьте минус в чат. Те, кто не знает, что такое IPO. Если будут минусы, я тогда расскажу, что это такое немножко подробнее. Если знаете, то тогда в принципе, там все за 30 секунд можно понять. Не знаете, да? Окей, смотрите, что такое IPO? IPO – это первичное и initial, public, что ну, В общем, первичное размещение акций. То есть, смотрите, например, у нас есть компания Facebook. На сегодня мы ее знаем. Но давайте вернемся на какое-то количество лет назад, там 10-12, да, и представим, что Марк Цукерберг сидит в гараже и там программирует социальную сеть. Он ее создал, уже какие-то люди появились в социальной сети, он привлек каких-то там частных инвесторов с определенным капиталом, да, но он хочет выйти на большой рынок. Соответственно, он хочет, чтобы эта компания торговалась на бирже, выпустить свои акции. Для того, чтобы торговаться на бирже, есть определенные критерии, то есть вы должны работать там более двух лет, как компания. У вас должна быть полностью прозрачная белая бухгалтерия отчетность. У вас должны быть, Вы должны провести перед тем, как выйти на IPO, разместить свои акции, вы должны пройти определенные аудиты, там, внутренние, внешние и так далее. Вы должны там, пропиариться по всему миру, так называемое рот шоу провести ну и так далее. То есть вы для того, чтобы выпустить акции на биржу, вам нужно сделать очень-очень много действий, и очень мало компаний на самом деле попадают да, на биржу. А попадание на биржу что обозначает? Представьте, что акции компании торгуются на какой-то бирже. Соответственно, там огромное количество людей, огромное количество инвесторов, которые хотят купить акции. Да? Они ищут, куда проинвестировать. Соответственно, если вы попадаете на биржу, то при правильной экономической модели, если они видят ваш, ваш потенциал, то, соответственно, они инвестируют в вас деньги и у вас денег на развитие получается огромное-огромное количество. То есть так вы привлекали средства от частных инвесторов, там какой-то определенный круг лиц, да, или какие-то фонды частные, а так вы, в принципе, доступны всему миру, и вас может инвестировать там полгода. ну, практически, то есть ну, примерно такая карту. Соответственно, это достаточно сложно, и туда попадают единицы. Что такое краудфандинг? Краудфандинг – это немножко упрощенная схема, и не обязательно быть крупной компанией для того, чтобы собрать какие-то деньги. То есть краудфандинг это такое народное финансирование какого-либо проекта. Ну, давайте приведу пример, как это функционирует в Штатах. Есть такие отдельные райончики, скажем так. То есть, ну, представьте город, да, там строится новый какой-то район. Обычно в районе есть там, парикмахерская, допустим, магазин какой-то продуктовый, детский сад фитнес-центр, да, но вот какие-то такие штуки всегда есть в том или ином районе, в новом. Соответственно, это может открыть какой-то один предприниматель, этим владеть и ну, продавать все услуги и зарабатывать, да? А есть другая схема, то есть какое-то количество здесь этого района. Ну, давайте возьмем образно, что это все скинулись, там кто-то скинул 10 долларов, кто-то 20 долларов, кто-то доллар, кто-то 10 тысяч долларов и собрали какую-то определенную сумму на открытие бизнеса. Все стали совладельцами этого бизнеса, они ну, как бы, продают нам что-то, какие-то услуги, да, получают прибыль и тут же распределяют эти прибыли согласно тем долям, которые они имеют в этом бизнесе. То есть получается такая схема, что все пользуются этими услугами и все тут же имеют долю в этом же бизнесе. Ну и может быть продают кому-то еще там налево. То есть таким образом люди могут собрать неограниченное количество людей на какой-то проект деньги И быть соучредителем этой темы. Соответственно, для этого вам, ну, там есть да, какие-то юридические моменты, но для этого вам не нужно там, иметь какие-то супер там, ну, в общем-то, проводить аудиты и так далее. Это просто люди договорились и здесь. Вот, к примеру, Барак Обама у нас, предыдущий президент Соединенных Штатов, таким образом через краудфандинг собирал деньги на свою выборную кампанию. То есть вы можете понять, насколько масштабным это может быть. Вот. Что такое ICO? То есть, смотрите, краудфандинг, да, у него есть какие-то юридические моменты. Если вы, Я, честно сказать, даже не знаю, как это, действует это в международном формате или нет, потому что, ну, на моей практике мы делали проекты с краудфандингом, но мы делали это в рамках одной страны. Но я думаю, что там юридический момент есть наверняка, потому что одни инвестируют в одну валюту, да, другие в другую. В разных странах разные законы, и вот это вот, ну, наверняка какие-то сложности возникают. Что такое ICO? ICO это то же самое, что IPO, это то же самое, что crowdfunding, да, примерно. То есть, есть какой-то проект, вы хотите его реализовать, вам нужны средства под данный проект. Соответственно, здесь у нас пока нет каких-то законов регулирующих, и э, так как это криптовалюта, она по всему миру едина. Соответственно, вы можете собирать через монеты э, с любого человека, с любой страны, неважно, где он находится, любую сумму. То есть, кто-то закинул доллар, кто-то полдоллара, кто-то миллион долларов. Один находится в Африке, другой в Штатах, третий находится в биконе. Вот. И, по сути, вы можете собирать, потому здесь нет каких-то юридических ограничений, вы можете собирать там, ну, чуть ли не знаю, там, на формате показали просто, что вот у нас бизнес-план, так называемый white paper, и под него собираете. Если люди верят вам, они кидывают деньги, да? Не верят, значит, они у вас не инвестируют. Вот. Ну, естественно, что эти ICO не просто так, там, они проводятся, пишутся определенные алгоритмы, так называемые те же самые смарт-контракты, которые, ну, допустим, там, к примеру, бывают смарт-контракты такие, что там, на проект нужно, например, миллион долларов, да? все собрались, говорят, мы проводим ICO. А, к примеру, на проект собралось 800 тысяч, не дотянули до миллиона. Тогда в смарт-контракте, например, написано, что окей, мы там не собрали деньги, значит проект реализовывать не будем. В таком случае в автоматическом порядке смарт-контракт рассылает все инвестированные деньги обратно на те счета, с которых пришли деньги. К примеру, да. Но такой смарт-контракт могут и не прописать. То есть разные определенные условия. Но смысл в том, что собрать деньги на проект через ICO очень просто, очень быстро и со всей планеты. Без всяких каких-то юридических заморочек. Соответственно, что это дает? Это дает плюс, с одной стороны, да, потому что быстро, просто и там можно собрать кучу денег, а с другой стороны вопрос для инвестора. То есть, когда вы инвестируете в такие проекты, то у вас гарантий нет вообще никаких. То есть, люди, которые собрали деньги, они могут их собрать, просто с ними уйти и все, ну, как бы отвечать не перед кем, нет никаких юридических моментов. Соответственно, ну, вот такие вот риски на сегодня существуют. Хотя их уже начинают снижать, потому что там, в Штатах начинают какие-то прописывать условия определенные. Ну и, в общем-то, по всему миру постепенно начинают вот, именно отрасль ICO, ну, немножко такие создавать рамки, что ли, да, законодательные. Вот. Ну а, собственно, после ICO, то есть если собрали деньги и действительно создали проект, то, соответственно, после ICO как раз вот этот новый токен появляется на бирже. И это вот те самые токены, которые мы с вами видим на CoinMarketPay или на бирже. Окей. Сделал для вас несколько вот таких вот фотографий, подборок, то есть для того, чтобы понимать, насколько у нас криптовалюта еще внедряется. Ну, насколько она глубоко может проникнуть, да, или уже, скажем так, ее использует. То есть, например, биткоином вы можете оплатить обучение в университете, чего там написано, Никуси, да? В общем, это в Штатах, вы можете оплатить за обучение. В Украине вы можете покушать в ресторане, видите, у них такая программка типа AirKeeper, и здесь, вот, смотрите, можно расплатиться гривнами, вот здесь Dash, Litecoin и доллар. Представляете, прямо в программе вы можете выбрать и расплачиваться. Вот. Если у нас, например, русские ребята, которые создали криптовалюту BioCoin, значит, что это такое? Это сеть магазинов, где продаются продукты питания. И в сети этих магазинов вы можете расплачиваться вот такой криптовалютой BioCoin. А плюс они подтягивают в эту сеть разные еще партнерские, партнерские магазины, да, или как это назвать. то есть я знаю, что была информация, что у вас. У Азии, да, наши российские, продавались тоже за биокомменты. Вот представьте, количество монет ограничено, расплатиться можно, купить продукты, можно купить машину, можно купить то-все, соответственно, возможности больше, спрос растет, из этого может расти стоимость данного, данной монеты, данного продукта. Вот тоже в одном из заведений можно расплатиться, например, криптовалютой BX. Видите, здесь под цветочком написано, мы принимаем BX. Ну, это такие, это просто примеры, на самом деле их огромное-огромное количество, таких магазинов, где вы можете уже реально прям расплачиваться. Плюс есть у нас такие вещи, как криптоматы. По всему, ну, по всему миру, да не по всему, но, по крайней мере, есть в Штатах, в Европе, есть вот такие такие вот купите, прям где вы можете купить криптовалюту, ну, как в банкомате в обычном, да, или как вы оплачиваете за там, ЖКХ интернет, зашли, вот купили себе крипты. Вот такой формат. В России, кстати, пока там были попытки поставить их, я не знаю, до сих пор стоят или нет, но вот мы когда были на выставке, то там тоже были представлены такие криптоматы, но ребята на Россию их не продают, потому что запрещено, в общем, это дело пока на данный момент, но я думаю, что это будет в ближайшем будущем, если это будет разрешено. Да, но ну вот здесь вот немножко тоже такой устаревший слайд, но он, в принципе, похож. На правду. То есть на сегодня у нас регулирование криптовалют пока в стадии, в стадии написания закона. Да? То есть самые продвинутые в этом деле страны это Япония и США. То есть в США биткоин уже признали, я не помню, то ли платежным средством, то ли товаром. Да? В 2014 году, ну, могу ошибаться, но в общем достаточно давно какое-то определение было дано. В Японии признали, тоже, но могу ошибаться, то ли платежным средством, то ли... Ладно, в общем, смысл в том, что дали какое-то определение да, юридическое то есть в Японии. Это было в апреле 2017 года. Вот. Также продвигается в этом направлении Евросоюз, Швейцария, Сингапур. Но ну и есть страны, которые находятся в процессе разработки какого-то законодательства, то есть Китай, Украина... Арабские Эмираты, Казахстан, Россия, Белоруссия. Наш с вами сосед уже выпустил декрет номер 8, так называемый, да, о криптовалюте и приглашает уже всех криптоэнтузиастов в свою страну. Пожалуйста, приходите, работайте, создавайте новые проекты, создавайте новые токены и в будущем, ну, я думаю, будут брать с этого какие-то аналогии, в общем, привлекают себе продвинутые молодец. Вот, таким образом у нас получается, что на сегодня мы находимся на самом деле только на старте такой глобальной мировой волны. Вот. Может быть уже не на самом старте, потому что каждый из вас наверняка хотел бы купить биткоины по одному центу, да? а сегодня их продать по 11 тысяч. Но тем не менее, если посмотреть на перспективу данного дела в разрезе там, 5, 10, 20, может быть 50 лет, то если смотреть на такую дистанцию, скорее всего мы находимся реально вот на самом-самом только старте, на самом-самом только вот заходе вот этой вот огромной-огромной волны, которая прокатится по планете. Окей, друзья, если есть какие-то вопросы, потому что у меня, в принципе, на этом все. Если есть какие-то вопросы, напишите в чат, я постараюсь на них ответить. Да, если есть вопросы, напишите, будем отвечать. Если нет вопросов, то пойдем по домам. Я сейчас посмотрю, какие мы вопросы рассматриваем. Да? Да, если говорить касаемо инвестиций в криптовалюты, да, мы это мы рассматривали на прошлом вебинаре, но могу еще добавить, что, конечно, можно, но ну, если увидите потенциал, да, в данной отрасли, то наверняка здесь можно сделать большие деньги. Да, есть определенные риски. Риски достаточно высокие, да, то есть они как вопрос таких, какой это будет проект, да, он там реализуется, не реализуется. Также есть риски юридические, что люди собрали деньги убежали, да, потом вы ничего не предъявите. Также есть риски каких-то хакерских атак, там, закрытия бирж ну, и так далее, там всяких фишинговых сайтов, сайтов так называемых, то есть когда делают поддельный сайт, там вроде как похожий на настоящий, ну и так далее. То есть есть определенные риски, и достаточно много действительно в этой области. И если вы к этому готовы, то вы можете на этом зарабатывать. Вот. Если вы ну, не готовы к этим вещам, да, то как раз вот блокчейн фонд он создан для того, чтобы можно было просто проинвестировать, ну, то есть передать э, средства профессионалам и при этом то есть, иметь возможность зарабатывать на этом рынке, но при этом с наименьшими рисками. То есть есть диверсификация портфеля по разным криптовалютам. Соответственно, фонд не зависит от одной криптовалюты. Есть диверсификация, ну то есть распределение да, там, счетов, монет по разным биржам. Соответственно, какая-то биржа закрылась, там, арестовали хозяина биржи, еще что-то произошло. Да, это убыток. Но это только часть активов. Соответственно, если, допустим, вы самостоятельно торгуете на кто-то одной бирже и эта биржа закрылась, вы теряете все. Вот. Соответственно, вам нужно быть подготовленным и там самому может предпринять эти токены. Да, но здесь вот фонд да, обо всем этом думает. То есть есть профессиональная команда трейдеров, есть профессиональные бизнесмены, которые бизнесом уже давным-давно занимаются. Есть понимание, как вести этот бизнес. Есть, наверное, тоже немаловажный момент для бизнеса, что, например, учредители фонда да, входят в экспертный совет, при, ну, экспертный совет в Госдуме да, по криптовалютам. То есть, соответственно, они рекомендуют, как правильно написать закон. То есть, у них нас спрашивают, какое там мнение, да, они придутся вот в этой вот отрасли. То есть это, ну, я думаю, для российского бизнеса вы понимаете, чем это важно. Лучше быть представленным в Госдуме и в этих кругах, чем не быть представленным. Тем более на такой ситуации, когда еще законодательство непонятно и ну, тоже есть определенные такие вот риски. Окей, okay, друзья, я так понял, что вопросов нет. Тогда расходимся. Всем хорошего вечера.